Санкт-Петербурга и на одном из первых пилотных проектов, которым мы очень гордимся. Это уже фактически готовый комплекс. И сейчас я имею честь вам как бы представить и презентовать в том виде, в котором уже сейчас есть. А изменилось в нем с того момента, когда последний материал делали, очень много. Итак, пойдемте на небольшую экскурсию. Итак, мы видим сейчас, вот смотрите, с вами как бы комплекс, состоящий из двух сфер, соединенных между собой ангарной перемычкой. Сфера распределена на разные жилые блоки. А в одном блоке гостиная и кабинет на антрисольном этаже сделано. Вот. вот в этом ангарном помещении находится у нас прихожая, гардеробная и санузел. А в правой сфере комната, спальня и детская двухуровневая. Детская в одном месте ребенок может спать, в другом он может там заниматься своими делами, играть делать уроки и все прочее. За этим комплексом находится еще один гостевой дом с баней о нем мы чуть позже расскажем но сейчас предлагаю зайти внутрь, внутрь. А, пока мы идем собственно говоря так вкратце э, расскажу а сейчас вот отделка внешняя находится на стадии чего внизу э, отделка произведена рваным камнем а сверху вот как раз вот примерно по ту линию где заканчивается свежий вот этот э, слой бетона а там будет идти мягкая черепица и вот за счет вот этого бетона рваный камень будет мягко-мягко переходить вот эту черепицу, образуя гладкую такую поверхность. Это будет смотреться достаточно хорошо. Вот. Ну, собственно говоря, французские вот эти вот окна, которые тоже закруглены сверху, они стилистически подчеркивают вообще в целом вот эту всю куполообразную форму. Ну, а самое интересное, конечно, нас ждет внутри. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать. Пройдем внутрь. У нас тут, конечно, временная дверь. Вот это у нас прихожая, ну, понятно, строительный беспорядок. Перегородка сделана из материала, я, к сожалению, не знаю точно, как он называется. Кстати, как он называется? Он называется, материал из древесно-стружечной плиты. Прессованной. Да, ну вот. С таким материалом, как бы, это не наша специфика работает. Вот про пенополистирол и про полистирол и я могу очень много, конечно, рассказать. Вот. Тут э, будет разводка по электрике, мы видим много-много различных всяких кабель каналов там и всего остального. А вот этот тут кафель, это временное решение для того, чтобы изолировать, я так понимаю, разводку от факторов внешней среды потом здесь не будет. По проекту немножко тут по-другому должно быть. Ну, собственно, вот справа. Справа находится гардеробная. Тут тоже кафель временно для изоляции электрики. Смотровое окно позволяет в любое время, чтобы здесь, не включая лапочку, было светло в светлое время суток. Так, дальше пошел это санузел. В нем достаточно компактно. Будут размещены ванна, э, унитаз, раковина, писсуар, все, что необходимо. Там сверху тоже смотровое окно, тоже будет позволять э, за счет естественного освещения пользоваться. Так, сейчас попадаем в гостиную. Это гостиная. Сверху будет сделана вот там, здесь будет антресоль, здесь лестница, по которой можно будет туда попадать, там будет такое подобие какого бы небольшого кабинета, либо спальное место для гостей. Собственно говоря, это гостиная, тут можно сделать, в принципе, свободу Обратите внимание на пространство. Когда сюда попадаешь, на самом деле, чувствуешь себя очень необычно. Высокий потолок около пяти метров высотой вот это вот окно финское сферическое, которое позволяет ночью любоваться на звезды, а днем и получать естественное освещение ну круто на самом деле это круто здесь будет очевидно проектор сюда направлен здесь лестница так а это, это кухня это кухонное помещение Соответственно, здесь будет гарнитура. Так, а это Выводы все, да? Mm -hmm. Запись идет. Да, запись, запись идет. вас, что батарейки хватило. Mm -hmm. О, вот, кстати, как раз вот эти вот самые вот сферические стекла. Вот они как выглядят. Вообще, по большому счету, их можно где-то до трех метров диаметром использовать. Делаются они в Финляндии и можно в Петербурге тоже их заказывать. К сожалению, видео не передает всей полноты объема, поэтому ждем вас на живые обзоры экскурсии, так сказать. В гости. Но, для, на, в гости на, на чашку хорошего шардоне. Ну, кто что-то mm -hmm. Так, ну, идем дальше. Здесь какой-то Вообще, строительные всякие штуки. Так, ну, с, к сожалению, с, с, те два помещения мы пройти не сможем. Почему? А сейчас вы увидите почему. Потому что я, ну, я не в резиновых сапогах, во-первых, а, во-вторых, туда нельзя ходить. Да не резиновые сосаники совсем не резиновые Пара. как бы я не строитель мое это маркетинг и все, что с ним. ну пройти в принципе можно но то, это ну, будет то, просто весело это очень весело будет да если я начну тут прыгать а вот почему потому, потому что вот. только только залита стяжка еще не до конца даже еще да не, не до конца реализовано здесь будет комната вот это вот место вот как вы видите по кромку над дверью Будет сделана отсечка второго этажа, здесь будет комната, соответственно, с потолком ну, стандартного размера. Сферическая окно тоже будет, фонарная. там в центре, где угу. темное пятно. Ага, понятно. И там санузел, получается, в конце, да? там в конце санузел. Угу. Так, так, а, соответственно, вот это детская, про которую мы уже говорили Это детская, соответственно, тут будет два этажа. А один вот выглядит да, примерно хорошо. так же, как и соседнее симметричное помещение. А на втором этаже полностью будет э, еще и весь верх над второй комнаты э, закрыт полом второго этажа. И как бы ребенку будет там где порезвиться. Естественно, там будет безопасное ограждение сверху в избежание каких-то неприятных случаев. Вот. Ну, собственно говоря... Вот пока на какой стадии мы с вами все это смогли сейчас и посмотреть, как оно есть, без каких-то украшиваний как бы, формате материалов. Вот, дорогие друзья, как все это дело выглядит с фасада. Конечно, все еще. Работы не окончены. Но сами представьте, какое внимание к себе данный объект может привлекать в проездном месте. Это с позиции инвестирования, с позиции как бы экономической целесообразности для предпринимателей, которые возьмут его в аренду, если они там будут оказывать какие-то услуги, либо продавать товары. Если же это какая-то гостиница. Вам реклама, в принципе, не нужна. Сами обратите внимание, любой человек, который приезжает, он ну, вольно-невольно захочет остановиться, посмотреть, что это за космическое такое сооружение. Вот. И с позиции инвестиций я считаю, что в наше вот это вот время сейчас достаточно непростое. Это один из самых удачных вариантов. Это лично мое мнение, я его никому не навязываю. Просто это одна из возможностей, которую вы можете использовать. А слово «возможность», как известно, состоит из двух слов. Возьми можно».